и состоялся софт-запуск Титанфола на сотике, то есть Апекса. Если кто не знал, то Titanfall это прапрадед Apex Legend, И как раз таки с этой игрухи еще аж в 2014 году все началось. Но это все, как говорится, ПК-боярский движ. Сейчас с такими ценами на видеокарты <сёк> стоит просто зажать пресс F за всех тех, кто хотел собрать себе достойный компьютер. Да, Почему так, нахуй? Я что-то отвлекся и чуть не забыл. Здорово, мужские мужчины! Продолжаю на энтузиазме и за респект дропать киноматериалы. Как говорится, конечно, респект на хлеб не намажешь, но вот твою подписку и кулакич увидеть сейчас хотелось бы. Короче, сегодня с тобой постараемся познакомиться с такой игрой, как Apex Legends Mobile. Я бы даже назвал этот материал Apex Legends Mobile для чайников, ну, или новичков. Объясняю что меня сподвигло к такому фильму. Если ты до этого ни разу не заходил в Apex, то ты максимально удивишься, что за сайфай-заварушка здесь происходит. Какие-то батуты, какие-то баллоны, то ли с газом, то ли с пивандрием. Какие-то персонажи непонятные, которые топят за вакцинацию. Короче, полный мрак. Если хорошенько, конечно, во всем этом не разобраться. Давайте начнем с простого. Apex Legends – это королевская битва, причем охренеть какая динамичная. Максимум тут могут схлестнуться в одну в одном бою 20 команд по 3 человека, и того 60 игроков. Среднее время катки где-то 20 минут, и это радует. Что не нужно полчаса лутаться и только минут 3 файтиться. Причем, что самое интересное, ПК-шный Апекс только с видом от первого лица. В мобильной версии есть третье лицо, но все равно даже на софт-запуске люди больше играют от первого. Типа это больше ценится и как-то каноничнее что ли. Да и вообще все будущие турниры будут исключительно от первого лица. Это я вам так к сведению говорю. Тут крысичей, сидящих по домам неподвижно по 15 минут попросту нет. В этой битве побеждает самый быстрый и резкий игрок, который дружит со своей башкой. Кстати, мужики, мне хотелось бы поддержать СНГ-представительство мобильного Апекса в нашем регионе. Ребята сейчас постят актуальные новости по игре и всячески поддерживают комьюнити и контент-мейкеров. Поэтому, если не сложно, обязательно перейдите в группу и подпишитесь на нее. Если что, это не реклама. Просто давайте поддержим ребят. Так вот, что это я запамятовал? А, точно, Апекс для чайников. Если что, я тот еще Тефаль, но основные базовые вещи с тобой сегодня разберу. Давай так, настройки управления, фишки и прочие штуки оставим до глобального релиза. Сейчас мы с тобой просто знакомимся с игрой с ее основными позициями. В Апексе есть персонажи и по лору игры они называются легендами. Эти чубрики уникальны и имеют свои индивидуальные ультимейты и способности. В начале каждого поединка мы мы Вы должны выбирать, за кого катануть. Пока что в мобильном Апексе на софт-запуске доступны такие персы, как Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Pitefinder, Bangalore, Octane, Rave, Kaustik и Mirage. Надеюсь, всех правильно прочитал. В ПК Апексе персонажей еще больше и, скорее всего, они потихонечку будут приходить и в мобильную версию. Пока что с тобой давай посмотрим на уже имеющихся легенд. Блудхаунд входит в тройку популярных персонажей для новичков. У данного персонажа, как и у всех других, есть одно тактическое умение, пассивка и ульта. Тактический спел на некоторое время позволяет видеть врагов, ловушки и следы сквозь текстуры. Пассивка следопыт показывает свежеоставленные следы противникам. Ну а ультимейт бустит скорость передвижения, заодно подсвечивая врагов и их следы достаточно имбовое умение если им грамотно пользоваться дальше у нас идет гибралтар данный герой очень массивный его тактический спел позволяет ставить защитный купол который блокирует входящий урон пассивка очень прикольная при прицеливании активируется щит который сейвит нас от неприятеля ульта это дефолтный аэрострайк переходим к следующему персонажу лайфлайн для новичков топ за свои деньги как говорится ибо для команды этого очень полезный герой. Тут основной спел вызывает дрона, который автоматически лечит ближайших союзников. Пассивные умения — это щит спасителя. Он появляется, когда мы поднимаем товарищей по команде. Ну а ультимейт — это посылка с броней и другими девайсами. Я надеюсь, ничего страшного, что я так тезисно рассказываю про героев. Углубленно их рассматривать нужно в глобальном релизе. Сейчас, так сказать, вводный материал. Следующая легенда — это робот фирмы Skaskine, э, в смысле Pathfinder. Основное умение — это крюкошка. College Mobile, привет! Пассивка позволяет сканировать на карте маяки, чтобы определять, куда прокнет следующая зона. Ульта у робота — это который которым может воспользоваться любой игрок. Выстреливает он такой штукой достаточно далеко, так что в нужный момент это хороший эскейп мув. Теперь на очереди у нас Бангалор. Основная способность это тактическая дымовушка. Пассивка позволяет при попадании по вам на некоторое время повышать скорость передвижения. Ну а ультимейт это та же арта как и у Гибралтара, только все взрывается не разом, а по цепочке. Любимчик большинства игроков, легенда Основная способность это стимулятор, который увеличивает скорость бега на 30%, время действия, кстати, 6 секунд, и немного теряется здоровье за счет этого, так что нужно с башкой юзать данный спел. Пассивка у Октейна как раз-таки потихонечку восстанавливает хп, ну а ультимейт это Батут. Следующий персонаж тоже очень популярный и очень сильный — это Рейв. Основная способность — это Escape Астрал для ухода от опасности. Пассивка предупреждает об угрозе, ну а ульта — это минутный портал, которым может воспользоваться вся команда для смены позиций. Едем дальше и переходим к Химарю, которого зовут Каустик. Основное умение — это ловушки с ядовитым газом, если по ним попасть или рядом пройдет соперник, то они активируются у персонажа позволяет видеть врагов как раз таки через этот газ, вонючий пердючий. А ультимейт это собственно сам газ. И пока что заключительная легенда это Мираж. Он умеет создавать голографические иллюзии для отвлечения внимания. Пассивная способность активируется при возрождении или реанимации союзников, если что это маскировочка. Ну а ультимативная способность это все те же иллюзии, только в большем количестве. Важно понимать, что пассивные способности всех легенд активны по умолчанию и их не нужно перезаряжать. Основные спылы обычно откатываются несколько минут, а вот ультимейты перезаряжаются достаточно долго и за один матч их можно юзануть всего несколько раз, где-то два или три раза. Знаешь, вот этот блок с тезисным рассказом каждого умения был необходим, ибо когда я только зашел в Apex еще на ПК, то очень быстро потерялся в выборе легенды. К сожалению, стартовое обучение, которое я проходил и на ПК. И в мобайле полностью не погружает в игру Поэтому порог привыкания и вхождения в геймплей достаточно проблемный И это может не херово так отпугнуть начинающих игроков Собственно, поэтому я и здесь, кулакично при фаере не забудь поставить Короче, переходим к следующему, вроде бы ясному геймплейному блоку Но не очень-то и однозначному Это лут, снаряжение и пушки Вот тут нужно запомнить пару моментов очень внимательно Давайте начнем с оружия Хочу обратить внимание, что мы тезис на бежимся, ибо пушки это вообще отдельная большая тема, прям вообще неподъемная в рамках одного видеоформата. Короче, в игре есть штурмовые винтовки, пистолет-пулеметы, легкие пулеметы, стрелковое оружие или дмр снайперские винтовки, дробовики и, конечно, пистолеты. Гранаты я и всякие бросалочки пока в счет не буду брать. Вы заметили, что у каждого оружия есть свой вот такой логотип. Он означает, какими патронами стреляет данный пушкарь. Лично я по незнанке пару раз в финале без боезапаса оставался и приходилось пользоваться кулачными пиздюляторами. Не повторяйте моих файлов. Также, мужики, пушки можно апгрейдить в бою модулями. Во-первых, их существует большое количество и под каждый класс, а также есть некая градация. Всего 4 уровня обвесов, их нужно различать по цвету. И естественно, чем выше уровень, тем лучше и полезнее обвес на пушке. Кстати, четвертый уровень самый редкий и он встречается только на модуле увеличения магазин вообще в апексе можно встретить ствольные стабилизаторы затворы приклады и конечно же у маги и при целой разной кратности чуть еще не забыл сказать что в апексе есть дропы в которых можно найти редкое оружие оно имеет красную маркировку и соответственно лучшие характеристики например в игре единственное оружие которое может заваншотить в голову это снайперская винтовка называется крабер она как раз таки из дропа вообще в апексе time to Kill очень большой и ваншотами здесь не пахнет и такие ганы могут херо так перевернуть игру. Кстати отец не удивляйся что я использую материалы из ПК Апекса ибо мобильная версия вместила в себя очень многое, а это на минуточку пока что только софт запуск. Предлагаю дальше познакомиться с броней. В апексе есть шлемаки и броники. Само собой у каждого снаряжения есть своя градация. Например шлемаки. Самый дефолтный на 20% процентов снижает урон в голову. Синий шлем уже на 40%, процентов, а вот фиолетовый и голдовый на 50%. процентов. Только в дополнении голдовый шлем еще сокращает время перезарядки тактических и ультимативных способностей. Короче, прикольно. А вот с брониками очень интересная тема получается. Самый дефолтный поглощает 50 единиц урона, синий поглощает 75, фиолетовый 100. Фишка-прикол в том, что броня может автоматически улучшаться, если вы в бою будете вносить урон вашим противникам. Например, с первым броником вам нужно залить 150 урона по противникам, чтобы он автоматически улучшился до синего. Потом заливайте еще 300 единиц, и броня улучшается уже на фиолетовую. Там еще есть и красная броня после фиолетовой. Чтобы она появилась, нужно 750 урона занести. Механика и идея прокачки брони в бою достаточно интересная, только вот если вас кильнут, вашу улучшенную броню могут залутать, Об этом следует помнить. Ах да, если вы кого-нибудь фиганете, то и вы можете в ответ это все провернуть, так что это тоже как бы важно. Теперь поговорим про хилки. В игре нужно следить и за состоянием брони, и за состоянием здоровья. Например, вот такая синяя банка восстанавливает 25 единиц армора. А вот такая аптечка, или другими словами шприц, 25 единиц здоровья. Есть топ-банка, она уже восстанавливает на 100% броню. И топовая аптечка, которая также 100% здоровья хиляет. Также в бою можно найти набор феникс, который на фул и здоровье фигачит, и броню. И в рюкзак можно всего лишь взять одну такую штучку. А теперь немного теории. Одно деление — это 25 хп. Неважно, броня это или здоровье. Очень просто, интуитивно можно понять, сколько здоровья осталось у противника. Ну, во-первых, цвет цифр всегда говорит о том, какого уровня броня у противника. Если вы ее собьете, то об этом будет сигнализировать специальная всплывашечка. Также дополнительным ориентиром по урону являются желтые всплывающие цифры. Они говорят о том, что вы попали в голову противнику, следовательно, он потерял значительное количество хитпоинтов. Ну и вообще, мужики, вы поняли, да? Если синенькие цифры, значит, у чувака синенькая броня. Если фиолетовые, значит, фиолетовые. Если потом цифры меняются на белые, красные обводки, значит, все чувак без брони. Вот это стоит понимать. Но это уже, как говорится, мелочи, и к таким нюансам мы еще обязательно вернемся, когда выйдет глобальная версия. Кстати, чуть не забыл сказать что меня и мою команду монеты поддержали вот эти потрясающие мужики. Можно сказать, они оформили подписку Огнянский Плюс. В нее входит доступ в секретный чат, в котором сижу я и команда, ну а также эксклюзивный ранний доступ к новым материалам. Если у тебя есть возможность и ты хочешь поддержать канал, то ссылочку я оставлю в описании. Всех желающих буду ждать в чатике. Это микро, в общем, тезисный эпизод сейчас был, который должен познакомить многих с такой игрой, как Apex Legends Mobile. Скажу от себя, софт-запуск мне понравился, понравилось оформление, понравился геймплей, механики, в общем, все на высшем уровне. Это новый, серьезный кандидат на звание лучшего мобильного батл-рояля. Во всяком случае, время, конечно, покажет, но пока что это прям так. Прямо сейчас в комментариях напиши «Go Apex». Если будешь пробовать эту игру, будешь в нее играть, будешь ее чекать, будешь ролики по ней ждать. Ну а если не будешь ее чекать, то напиши почему. Также не забудь шибануть кулакич и подписаться, ибо любая поддержка творчества сейчас важна. Не только моего творчества, если что, мужички. В общем, давайте, не будем теряться. С вами был Огнянский, увидимся.